Сейчас я расскажу, что делать, если у вас диски стали оранжевые. Несмотря на то, что диски алюминиевые, из алюминиевого сплава, алюминий не корродирует оранжевым цветом. Корродирует металл, который из отстачиваемых колодок диска тормозного попадает на эти диски. Но каким бы мылом вы не терли, вы это не затрете. Затирать это надо самым простым способом, средством для чистки унитаза. Я использую санокс. Сейчас покажу сейчас мы возьмем нужное средство и все аккуратненько сделаем берем воду Санакс. тут его немного но нам я думаю его хватит губку и обязательно резиновые перчатки табуреточку поставлю мне, положу свой непромокаемый мобильник очень хорошо, когда у нас две перчатки правых. Бедраные, нет? Нет, не драные. Ну что ж, попытаемся это сделать, смочив поверхность предварительная. Все так же, как при чистке унитаза. Наливаем немного зеленого средства. Это щавелевая кислота в смеси с мыльным раствором. И средству надо будет дать настояться какое-то время, минут 15-20. Судя по инструкции, дать постоять 5-10 минут, затем смыть водой. Не экономим. это для унитаза стоит явно дешевле любого очистителя дисков. Все, ожидаем. Так, прошло 10 минут, сейчас я попытаюсь, видно, что, или не видно, сейчас смотрим. Я показываю, видно, да, какая ржавчина. Берем губочку, отжимаем, она стала пенной, все естественно. Смотрим, видно. И сейчас начинаем затирать. Видно, что ржавчины стало меньше. То же самое с соседней стороны. Не скажу, что они совсем уже заблестели и стали как новенькие, но часть ржавчины ушло. Где здесь еще мы наносили? Вот здесь наносили. Здесь, наверное, по-моему, уже ничего не видно. Темнеет. Вот так вот видно? Видно. Ржавчина туда попала. Кислота туда, там и оттерлась. Так, подаю. Ну, в общем, осталось только повторить эксперимент с кислотой. И мы в несколько приемов можем оттереть это до блеска, чего не получалось бы с мылом и так далее.